Всем привет! Я думаю, что это первый ролик в 2022 году, поэтому я вас всех приветствую, поздравляю с новым наступившим 2022 годом. И сегодня проверка нового сайта КС Сайт, я так понимаю, забугорный, очень непопулярный и в ютубе посмотрел обзоры, ну там забугорные ютуберы. На балансе 250 долларов, либо же 18 тысяч рублей. Сразу скажу, что ссылочка на сайт будет в прикрепе, промо халявный тоже будет в прикрепе, не знаю, на халяву мне дадут или как. Почему дадут, скажу сразу, мне за рекламу заплатили, но я попросил только баланс, честное мне... Вы сегодня в любом случае услышите, если я подумаю, что будет подкрутка, я об этом вам скажу. То есть мне выдали баланс за ролик, мне, ну конкретно по факту заплатили балансом, а вывод полностью открыт. Здесь я с вами полностью честен, скажу, что ребят заплатили ссылочка на сайт в прикрепе и также промо там либо на халяву, либо плюс к депозиту будет в прикрепе, Посмотрим, как сайт выдает. По кейсам, кстати, обширность здесь их прям дофига. Самый дорогой кейс, который есть, 400 баксов. Ролик зайдет, откроем. Но по факту, по прайсам тут очень большие различия. Реально, за 400 баксов кейс можно открыть. Максимум можно открыть 5 кейсов. Так, ну вот, рандомный кейс открыли Но, я так понимаю, это кейс по типу all ну, То есть, ну, фарм Калаша, либо Огненный змеи, Либо Арбасека, Арбасик Короче, нужно с чего-то начать Есть кейс за 75 баксов Но он также байтовый, нужно выбрать По функционалу есть апгрейды Я так понимаю, что даже контракты Они сюда добавлять не стали, бета какой-то А, это типа что, сайт на бета-тесте Я понял, баги можно, кстати, убивать Прикольно, но баги убивать не будем Надеюсь, мы их сегодня здесь не обнаружим Даже контракты, кстати, реально не добавили, потому что я думаю, что Режим нафиг никому не нужен Так, апгрейды, дропы, больше ничего нет лайфлента есть, все окей, в этом плане Так, 10 долларов, но тут кейсы Они как-то, знаешь, под, заточены реально Под фарм, типа кейса улы надо что-нибудь Интересное найти. О, за 5 баксов Ну тут минимальный шанс на нож, я предлагаю 5 кейсов сразу открыть, 10 открывать Не можем, посмотрим, как работает под, под, Подкрутка, прокрутка, но прокрутка Не дефолтная, то есть прокрутку они сделали Немного другую, как все-таки ближе К забугру. Так, первый дроп и Но, честно, подкрутки я здесь... Подожди, не вижу, 18 баксов выпало, мы потратили 25, ну да, подкрутки я тут пока не вижу Вот было бы, конечно, круто, если бы можно было баланс конвертировать в рубли, потому что в долларах мне, например, неудобно Так, рейс кейс, ну тоже байт на какие-то дорогие айтемы, давай два кейса попробуем долбануть Звук прокрутки, я включил колонки, появился звук прокрутки, это круто, лишь бы не двою спа Uh, и это юсп и М рентген Но в принципе Мочка сколько она? 10 долларов, юсп 4 Так, Мку мы продадим, юспик я может выведу Потому что, ну, такого юспа у меня нет Окей, 228 баксов Нужно как-то окупаться Как же это сделать? 20 долларов, хэдшот кейс Ну, тут опять же байтовый Ну давай, одну штуку попробуем долбануть Пока что ничего прям топового нам не дропнулось Вот тут уже близко к дефолтной прокрутке Так, а огонек это что? Что такое огонек? Я не понимаю, типа Что за огонек? Так, блодшот. Но ну, самое дерьмище, я так понимаю, да, 4 бакса, кейс стоит 20, ну, пока что минуса, пока что минуса, так, давай попробуем дефолт кейс, допустим, АВП кейс 5 штук, дефолт откроем, самое дорогое тут графит, хотя ДЛов, кстати, тут нет, ДЛов нет, самое дорогое, что есть конкретно в кейсе, АВП графит. Ну, блин ну, Слушай, я не знаю, здесь прям конкретный минус 7 баксов, окей, пока что Пока что ничего Супер крутого не выпало, так Крипи Санта, но опять же байт Окей, да, пробишь какой-нибудь кейс найти более-менее С нормальной сборкой, по моему мнению Азимов кейс, 25 баксов Ради интереса давай два кейса Крутанем по 50 долларов, может авапа выпадет Но тут вроде как по 3% на АВП 8% на м и Ну, блин, ну реально шлак, хотя калаш Так, на калаш у нас 8% Стоп! семь баксов нормально, прямо с завода калаш. Хорошо, мы сейчас в плюсах. Так, калаш я оставляю. Нужно еще вывод проверить. Так, здесь у них какой-то розыгрыш, дроп от санта для участия сделать депозит на 10 или более одним платежом до 10 января. Что можно выиграть? интересно кстати, прогрузка. А, можно даже ВП Принц выиграть. Нифига, ни тут призов. Кстати, очень круто все сделано. Популярные кейсы. Блин, сделано все реально классно. На самом-то деле, шоу all cases. Это он типа сейчас мне на сайт перекинет. Или да, он мне на сайт перекинул. Окей, нас остается 169 баксов. актив items. Так, калаши есть юспик есть хорошо калаш мы пока оставим что за огонь не понимаю типа что вывести моментально можно или что но 169 остается так кровавый кейс тоже более-менее байтовый замороженный кейс тоже байт кейс за 5 долларов попробуем 10 штук долбаной 10 5 вот реально минус мне не нравится что можно открыть всего лишь 5 кейсов но калаш тем не менее уже есть по шансам вроде бы как все более или менее адекватно ох ты кардио так кардик 31 бакс, потратили мы сколько? Потратили мы 25, это окуп Но вот по подкрутке я ее пока не вижу, реально Калаш выпал, но кейс опять же сам по себе дорогой Здесь в этом вопрос Но подкрутки такое ощущение, что они мне не ставили То есть можно полагать, что шансы стоят Все-таки у меня, как у обычного юзера Кейс за 50 баксов, давай один откроем Блин, ну это по факту 2500, да, где-то? Или сколько? Ну, ну это много 50 долларов, Егор сейчас поставит в рублях Ценник на экран Так, статрек эмочка, статрек сколько стоит? 23 бакса, ну мало, продадим Выводить смысла нет, 149 долларов остается Электрический кейс Блин, ну тут, конечно, можно что-то крутое выбить 5 кейсов, давай, блин, 5 кейсов 75 баксов, почти 7 косых Почти 7 тысяч рублей, давай Что-нибудь хорошее, М-ка э, Блин, ну но, но помойка выпадает Но это не окупает Тут прям реально мусор Хотя 26 баксов, статрековская М-ка 77, а потратили мы 75, подожди-ка а, ну, небольшой плюс, нормально Едем дальше, еще хочется что-то открыть Давай попробуем байтовый кейс долбануть Две штуки, чисто на удачу 60 долларов, но тут гидра две выпадет Будет вообще хреново Так, первая гидра, угадал? Первая гидра? Так, первая гидра и вторая гидра. А, м -ка. На м шанс сколько? 1%? Подожди. А, 11. Мы 20 баксов получили, но это конкретный минус. Так, 100 долларов у нас остается. без какие-то комбинированные кейсы. Ну, типа топовый дроп, я так понимаю. Кстати, вот что хочу заметить, обычных кейсов тут нет. То есть тут конкретно все какие-то сборки. О, тайная. Давай-ка мы тайное проверим. Вот тайная хочется прям подолбить, сравнить шансы. На самом деле, вот на тайном хочу остановиться. Кракен, э, маг. 10. Ну, ну тут, ну как обычно. Хотя дождь из Статрековский нет? Нет, об... обычный он 30 стоит. 61 доллар. Хорошо. Хорошо. Мы окупились как минимум в два раза. Давай еще. Еще потом открою 10 вот этих тайных кейсов. На них все-таки шансы прям показываются. По сравнению а, с другими сайтами, с кейсами. Статрековская МК, пожалуйста. Но она обычная. 25 баксов. Небольшой минус. Еще давай 10 тайных. Ну вот тайная, блин, держит. она не так сильно сливает. Тайная хотя бы более или менее держит. 95 баксов. Давай что-нибудь крутое. МК, понятно. ФАМОС... Но тут, ну тут мусор, реально, МК убитая 4 доллара вообще, 23 доллара Потратили сколько, 25? А, 34 Вообще, блин, Обидно. Так, еще раз, кейс за 30 баксов. Тут у нас вулкан. Бладспорт кейс. Здесь минимальные шансы на какие-то крутые айтемы. Но давай пробуем 5 штук. Я еще хочу проверить, как здесь работают апгрейды. Самое красивое и годное, что может выпасть, это здесь Wildfire. Ну не самое красивое, но самое дорогое. Наверное, так правильнее будет выразиться. Так, ну, Шлак, Прям полнейший шлак. м и юспик. Это 9 долларов. Блин. Окей, давай в апгрейды пробуем зайти, посмотрим, как они здесь работают. Так, азимов я не трогаю, юспик я не трогаю. м допустим, в Авп. Апгрейд, 80% высокий шанс, но апгрейды все как обычно. Блин, но вот честно, непредвзято сказать, сделан сайт красиво. Вот из, из плюсов реально дизайн, ну, дизайн мне нравится так. Но ну, а это обычный, чёрт, на самом деле, смотреть. Дизайн крутой, но из минусов сборки кейсов. Сборки кейсов, они байтовые. По шансам, по шансам всё норм, уже выпал калаш. Кстати, мы можем продать все, но, блин, я не хочу продавать все, у меня там коллаж. Продать, так, а это что такое? Улучшить. Но дизайн на самом, на самом деле сделан здорово, то есть, ну, по дизайну очень приятно. Попробуем 5% на коллаж, 4% на дигл. 12 на м -ку. Короче, 5 штук. 50 долларов. А вдруг реально какой-нибудь ножик за 100 баксов выпадет? Так, понятно, понятно. М-ка? м, -ка, м -ка. Хорошо. Вот тут хорошо. м дорогая, может быть, но она по 8 баксов стоит. 34. Минуса поймали, это хорошо. На самом деле ничего хорошего тут нету. Кейс за 75 баксов. Еще раз, что тут лежит? Ну тут прям шансы офигенные. Вот они расставляют шансы, это на самом деле очень удобно. Кейс стоит 75 баксов. Можно люто обосраться, если тебе выпадет э, какой-нибудь... Глок но ну, это 42 доллара будет Мы, может, ради интереса попробуем? 75 долларов Короче, давай попробуем Блин, ну реально, это мой баланс Можете верить, не верить Но за конкретно отдельно за ролик не платили Чисто балик дали Я попросил Хотел сделать интересный годный обзор Сделал, блин Но ну, темная вода, это 50 долларов, в принципе Не так плохо мог Глок вообще выпасть 30 долларов Ради интереса, два кейса Ну, опять же, самое дорогое Вулкан можно поймать стрековский. Прямо с заводовой, минимально поношенной, который стоит 500 баксов. Ну, это будет вообще, конечно, что-то. Ну, конечно, вулканчик не выпал. АВП не такая уж и убитая, но АВП это неплохо. А, это вообще неплохо, 74 бакса плюс 14 долларов, нормально. Попробуем еще долбануть BloodSport. Сборок, я так посмотрел, на самом-то деле их не так много, но по прайсам тут более-менее адекватно. Блин, кейсы дорогие, сборки, ну, лежат там какие-то принцы, не принцы, но они могут выпасть, опять же, потому что цены здесь, ну, достаточно высокие. Кейс, okay. соответственно, по шансам все должно быть, ну, на самом деле, адекватно Потому что все-таки кейс, смотри, 20 долларов в рублях, ну сколько это, больше косаря, да Ну, есть на самом деле все-таки шанс, что, допустим, что-нибудь за 60 баксов хотя бы выпадет То есть, э, ну, на самом деле кейсы более-менее сбалансированы, если так подумать И опять же, посмотреть, что лежит именно в кейсе Главное, чтобы не SSG А то 3 SSG это будет, ну, прям очень-не очень так Бля, а, ну, ну это, это реально похреново, 29 долларов 40 осталось, давай попробуем на этом кейсе уже остаться Главное, чтобы не SSG Может что-то крутое напоследок? Ну, только не SSG, да, сейчас будет? Да, это статрековская уже SSG Ну, так она в любом случае тут статрековская Короче, давай еще один кейсик покрутим Можно продать калаш Но я хочу, на самом деле, вывести, чтобы хоть что-то за видос все-таки получить И опять же посмотреть, как тут устроен вывод ой ой ой ой ой ой ой Долетело! Сколько? Шадин один бакс, нормально Нормально Так, X3 сделали 72 доллара Вот хочу еще посмотреть вот эти кейсы Самый дорогой, который тут есть, стоит 5 долларов, насколько я понимаю Феникс ну, тут на Азимов, блин, даже меньше 1%. Хрен с ним, давай попробуем. В, было время, когда я на фасте на 1% 100 тысяч занес. Может быть и повезет, и что-нибудь хорошее выпадет и здесь. Ну, юсп, юсп, юсп, юсп, юсп. Чё, просто all-in юспы? Ну, 89% на юсп Понятно, блин. Ну, давай еще пять кейсов. Но элементарно выпадет дигл, это уже будет хорошо. Главное, не пять... Один юсп, второй юсп, третий юсп, четвертый юсп и... и пятый... Ну, нет, джекпот из юспов постоянно. Это, конечно, хреново. Давай еще 5 кейсов. Давай, пожалуйста. Не знаю, у вас, может, будет халява на... Какие-то халявные бабки, там... Хоть на... Ой, калашик, слушай, только не за 13 Бля, за 13 минимально выпал Я думаю, что админы подгонят халяву какую-то Хотя бы несколько долларов, поэтому пробуйте вводить промик Он будет в прикрепе Ну, подкрутки, по крайней мере, мне не поставили Это радует, что они подкрутку не поставили Но опять же, я все могу выводить Вывод полностью открыт Здесь было неразумно просто ставить мне на аккаунт подкрутку Ну, выпадают юспы Блин, а хочется все-таки что-то прямо дорогое 4 кейса, можем еще, давать. 0.04 на АВП, но она стоит 162 2 бакса. Ну, давай, Вапу. Дигл. Хорошо. И... и... Юсп. Но Дигл окупает, по факту. Так, калашек у нас есть. Давай попробуем все-таки уже что-то вывести. Ссылку на обмен. Ссылку на обмен сохранить. Ага. Ссылочку сохранил. Ну, что, пробуем забрать? Вывести. Поиск моего предмета. Ну и давай Юспик заберем. Но Дигл я уже забирать не буду. Хочется еще чуть-чуть буквально покрутить. Продать, продать, продать, продать. Отправка. Блин, ну работает все реально круто Вот дизайн мне сам, ну он очень приятный Он мне нравится У меня остается 45 баксов Frozen Case. Хрен с ним, давай попробуем Рискнем, а может что и выпадет Самая дешевая все-таки калаш но ну, самая дорогая вулкан Давай вулканчик Ага, два калаша аж подъехал Я понял, я понял 27 долларов Что, у нас не хватит на еще? Хватит? Давай докруть мы уже все-таки что-нибудь заберем отсюда еще Плюсом к калашу и юспу Так, ага, юспик пришел, вижу Ну, блин ну, нет. Что, у нас не хватит денег? Подожди, 20 долларов. У нас на балансе 13. Хватит, в принципе, на еще один кейс. Ну, хотя бы да, ну, я не знаю, м эм какую-нибудь. м эм жалко или нет? м эм даст? Ух ты. Блин, перелетело. А, дмки, м до м чуть-чуть. Окей, заставалось, я думал, эм выпадет. 20 баксов на балансе. Ух ты. Давай септрейт нажмем, как то работает. Блин, а он, да, он прям с завода. Посмотрим цены в стиме, как они отличаются от сайтовских. Так, вот единственное мы юспик не приняли. Вот приходит все э, не с КСГУТМ, потому что сайт забугорный, и, видимо, у них другая площадка. Ибо с у меня все-таки моментально вроде бы трейды должны подтверждаться. Азимов. 11 тысяч рублей и юспик 200 рублей. Ну, по ценам вроде бы как. Ну, там было опять же в долларах. Ну, норм. 11 тысяч азимов пришел, юспик пришел, вывод работает. 23 доллара осталось. Но ну, давай, на последние деньги. Прикинь, перчи сейчас выпадут. Вот это будет вообще неожиданно. Давай Перчатки. Перчатки, перчатки пролетели, пролетели, пролетели и... А мог бы быть дигл, а здесь мог бы быть дигл, давай еще, перчатки или вот так вот, вот этот юспик Ну, Азимов, ну опять же не так плохо, это не самый плохой исход, который мог бы здесь выпасть, но тем не менее, кейс мы не окупили 10 долларов, давай М-ку, коллаж, хоть что-нибудь Нужно было коллаж забирать с того уже кейса, но что-то меня просто понесло М-ка, статрековская м -ка. это хорошо? Это плохо, это плохо, да? Да, это плохо, 3 бакса, понятно У нас есть 7 долларов, Чем мы можем открыть? Фаст-открытий, кстати, нет, только обычное открытие Но открывается и так быстро, фаст-открытия, в принципе, я думаю, тут не нужны Ну, блин, сколько же мусора пролетает, и мусор, в принципе, мне выпадает Не самое плохое, но, тем не менее, сколько он, доллар стоит? 4 бакса, мне чуть-чуть не хватает, где взять деньги? У меня 4 доллара, но мы можем открыть, в принципе, вот этот кейс Дай хотя бы гамма-доплер, я его заберу, у меня, опять же, гамма-доплера даже нет в инвентаре Так, ФАМАС ФАМАС, это, ну, блин, там до закалки чуть 2 доллара О, ну, докрутим уже, просто смысл выводить какой-нибудь ГЛОК Я реально хочу ГЛОК Мне нужен ГЛОК, дай мне ГЛОК, пожалуйста, либо закалку Так, так, так, ГЛОК, стой, ну, пролетит, да? Ой, ГЛОК, хорошо! 12 я заберу, <laughs> вот Глок я заберу Но, блин, сайт реально крутой Если вам понравится, я буду снимать То есть мы будем работать с сайтом на условиях Что мне выдают баланс, я снимаю Я буду это говорить, ну не впадлу мне, реально Вывод у меня открыт, и, ребят, единственная просьба Ссылочка на сайт, как я говорил ранее, будет в прикрепе Пожалуйста, перейдите, даже если не будет депозитов Просто перейдите, чтобы админы увидели активность Ну и видите мой промик, я вам тоже буду благодарен Не знаю, там, на деп, если на халяву, то вообще круто Чем больше переходов, тем больше баланс в следующем ролике мне выдадут В этом, ребят, от вас я всего лишь попрошу переход, чтобы дальше делать здесь крутой контент Надеюсь, вам ролик понравился Сейчас, кстати, заберем вот это вот дигл, ой, дигл, глок, а может он и не придет. Ждем, короче, глока и уже завершаем ролик. Так, ребят, глок пришел в качестве немного... А, после полевых испытаний с наклеечком, неплохо. По стоимости в стиме. На сайте он вроде в районе 12 стоил, здесь он стоит 925. Вот такой получился видос, надеюсь, сайт вам понравился. Если да, то будем снимать дальше. Дорогих кейсов там много, в следующем ролике, если будет много переходов, баланс тоже будет больше. Всем спасибо, ссылочка в прикрепе. С вами был Человек, всем пока, всех с наступившим 2022 годом.